Добрый день! Некоторые региональные власти начали принимать законы, которыми снижают ставку налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения. В подавляющем большинстве случаев данные послабления касаются периода только 2020 года и, как правило... В подавляющем большинстве случаев ограничивается только организациями и индивидуальными предпринимателями, которые попали в так называемую категорию пострадавших организаций. Напомню, что у нас согласно постановлению правительства номер 434 критерием отнесения к пострадавшим является основной вид деятельности, который указан в едином государственном реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Иными словами, в основном Региональные власти исходили из того, что помогать нужно только тем, кто отнесен к именно к пострадавшей категории. Однако некоторые региональные власти пошли, на мой взгляд, более справедливым путем и установили пониженную ставку налога на УСН для всех категорий налогоплательщиков. В частности, на текущий момент вот в Камчатском крае, в Мурманской области, в Приморском в крае, Тюменской области, в Республике Тывай, в Чукотском автономном округе региональные власти установили пониженные ставки УСН для всех, кто в их регионе применяет упрощенку. В статье под видео найдете ссылку на данную страницу, на которой я опубликовал таблицу, в которой сведены все регионы, которые по состоянию на 30 апреля приняли законы об установлении пониженной ставки ОСН на 2020 год. Данная таблица была подготовлена специалистами бухгалтерского сервиса Эльба. И давайте посмотрим, что в ней есть на текущий момент. Таблица состоит из четырех граф: Первая регион, второе это закон, которым установлена пониженная ставка ОСН. Непосредственно сами условия и размеры новых ставок на 2020 год и в четвертой колонке отдельно выделен патент. Но патент в данном случае на текущий момент очень немногие регионы установили какие-либо новые условия по патентной системе налогообложения. Итак, первый у нас идет республика башкастан 10 апреля текущего года они приняли закон 242-З, которым установили для пострадавших, применяющих упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения доходы ставка ОСН составляет 1%. Для остальных пострадавших, которые используют систему, данную систему налогообложения с объектом доходы минус расходы, ставка будет составлять 5%. Как я ранее говорил, если просматривать все эти данные регионы, то можно обратить внимание, что практически все устанавливают пониженную ставку только для пострадавших. Вот есть исключение. В Камчатском крае установили ставку в размере 3% для всех организаций индивидуальных предпринимателей, которые используют и объект налогообложения, у которых доходы. И то же самое для всех категорий организаций, которые используют объект налогообложения доход минус расходы, ставка для них установлена в размере 7,5%. При этом на Камчатке в отдельную группу выделены организации из категории пострадавших, для которых сделали еще более льготные условия, в частности для тех, кто имеет объект налогообложения доходы на Камчатке и относятся к категории пострадавших, для них ставка ОСН составляет 1%, а те, кто использует доходы минус расходы, ставка будет составлять 5%. Надо признать, что на текущий момент около 30 с лишним организаций, я насчитал в данной таблице, которые уже приняли законы, снижающие ставку налога при применении упрощенной системы налогообложения, то есть, если у нас учитывая, что у нас более 80 регионов, то есть даже менее половины на текущий момент приняли какие-то нормативные акты, облегчающие жизнь, по крайней мере, на будущий год для организаций, вернее, на текущий год, которые применяют систему благообложения в виде упрощенки. Что нужно отметить? Я полагаю, что, возможно, некоторые регионы еще находятся в стадии раскачки, возможно, они примут какие-то нормативные акты по установлению пониженных размеров ставок по при USN. Поэтому под данной таблице я оставлю ссылку на актуальную версию USN которая располагается на сайте бухгалтерского сервиса Эльба. Данные специалисты анонсировали, что они будут изменять, дополнять данную таблицу по мере того, как будут применяться, вернее, приниматься подобные законы в других регионах. И, соответственно, если вы смотрите эту таблицу там, в мае-июне, в июне, то целесообразно переходить на таблицу с первоисточником, чтобы проверять, внесен ли ваш регион в данный перечень и какие ставки в нем установлены для применяющих упрощенную систему налогообложения. На своем сайте я публиковал таблицу вчера а вот сейчас я перешел и уже вижу что таблица обновлена у меня первым шел шла решил регион республика башкортостана а вот здесь уже появилась дгея то есть вот 27 апреля в республике адыгей также был принят закон который вот здесь видите обновился у меня на моем сайте Данного региона еще нет. Обратите внимание, что в данной таблице есть ссылки на первоисточник. Вот можно посмотреть непосредственно закон Республики Адыгея. На официальном интернет-портале правовой информации содержатся региональные тексты законов, в частности.. В Республике Адыгея мы видим, что установили ставку даже в размере 0% для налогоплательщиков, индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенку и выбравших объект доходы, доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных. То есть мы видим, что в Республике Адыгея ставка для вновь зарегистрированных вообще составляет 0% и в размере 1% для, по всей видимости, всех остальных налогоплательщиков. Таким образом, помимо просмотра самой таблицы, целесообразно обращаться к первоисточнику, то есть, переходить в текст закона, о котором установлена соответствующая сниженная ставка налога при применении упрощенной системы налогообложения и в завершении скажу про мурманскую область в мурманской области закон был принят 17 апреля текущего года он распространил пониженную ставку для всех то есть для всех кто использует доходы ставка составляет 1 процента доходы минус расходы составляет 5 процентов при этом пониженные ставки действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 22 года то есть фактически на три года мурман области установили пониженные ставки налога для тех кто будет применять упрощенную систему налогообложения моего региона в текущем перечне пока нет не знаю примут ли местные депутаты закон устанавливающий пониженные ставки доходов, вернее, пониженные ставки налогов на USN. Если нет, придется менять прописку на Бурманскую область, чтобы использовать пониженные ставки налога, которые я уплачу при применении упрощенной системы налогообложения. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным видео, подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.